И эта разработка носит название Аргирилин. Тот, кто уже является партнером и давним поклонником компании GNS, уже наизусть знает название этой молекулы. Ну вот она достаточно коротенькая, вот так она выглядит. Это нейропептид. Что значит слово пептид? Пептид – это не белок, а это, скажем так, коротенький участочек белка. То есть вот здесь конкретно в Аргирилине 6 аминокислот, маленьким паровозиком, который вот оцетил, И, соответственно, из-за того, что молекула очень маленькая, она, с одной стороны, хорошо проникает через кожный барьер, то есть можно аргирелин не колоть, а использовать наружно, что мы, собственно говоря, и делаем с вами, когда используем наш один из любимых продуктов. И этот нейропептид безопасен, потому что опять-таки молекула короткая, несложная, иммунитет ее атаковать не будет, она не будет никак вмешиваться э, необратимым образом. Естественно, что аргирелин заслужил популярность во всем мире, потому что он достоверно снижает образование морщин и замедляет передачу нервных импульсов в мышцы. Если когда мы говорили о ботулотоксине, мы говорили о том, что он вызывает паралич, то здесь аргирелин встраивается вот в этот молекулярный крюк, ничего не разрушая, и замедляя передачу вот этих вот нервных импульсов, потому что со временем он как бы выходит из этого соединения, опять восстанавливается этот белковый комплекс наш внутри нервного окончания, и дальше сигнал от нерва к мышцы проходит, и она возобновит свое сокращение. То есть это действие, которое вы можете регулировать. Если вам сегодня хочется расслабить мышцы, а завтра вам это не нужно, вы не будете паниковать, что вот вы сделали укол, а теперь у вас лицо замороженное, в общем, вы захотите любимому все эмоции показать на лице, а он ничего не поймет, потому что вы как снежная королева выглядите. Вот, собственно говоря, как все просто оказалось. И у аргирелина, безусловно, есть большие преимущества перед ботулотоксином. Это первый пептид, то есть не белок, а пептид, коротенькая молекула против мимических морщин. Он безопасен, он экономичен, потому что по сравнению с ботулотоксином использование аргирелина обходится в 4 раза дешевле. Его можно использовать местно на кожу, а не идти куда-то, планировать, что тебе нужно один день, выделить на укол, на наблюдение после укола. И результат возникает быстро, в отличие от каких-то наружных Средства, то есть кремов, которые ты должен использовать месяц, прежде чем получить устойчивый результат. Когда я говорю о том, что результат его доказан, я, собственно говоря, основываюсь не на своем личном опыте, а на контролируемых исследованиях, которые производились в больших испанских институтах, и они показали достоверное уменьшение глубины морщин на лице, особенно на лбу и вокруг глаз, на 32% после месяца использования. Вот вы видите здесь исследование, которое проводилось с помощью сканирования, то есть проводили силиконовые отпечатки, их потом сканировали с помощью лазера и измеряли глубину морщин. Уже через две недели морщины становились заметно меньше, а максимальное сокращение глубины морщин происходило на 30-й день на, треть, на 32%. И это только аргирелин делал. То есть э, я говорю сейчас только о молекуле аргирелина. Но вы знаете, дорогие мои друзья, Джанес не был бы Джанес, если бы он не взял эту разработку и не довел бы ее до совершенства. Потому что Instantly Ageless – это микрокрем, который содержит аргирелин. Но это далеко не все. Потому что вы не должны, как с чистым аргирелином, ждать две недели – или месяц для того, чтобы увидеть результаты. Мы прекрасно знаем, что вы Instant Leage использовали, и уже через 2 минуты вы увидели эффект по уменьшению морщин, по исчезновению вот этих мешков, так называемых, под глазами, и по сужению пор, расширенных на лице. Этот микрокрем был разработан специально, чтобы подействовать на ткани лица, которые утрачили эластичность, и оказывать еще и лифтинг эффект. А Скажем так, при постоянном воздействии эффект накапливается именно благодаря за счет аргирелина, и кожа заметно тонизируется. Посмотрите, пожалуйста, кроме аргирелина здесь содержится эксклюзивная смесь силикатов, силикат натрия, алюма силикат магния, которые являются филлерами, то есть они заполняют морщины, подтягивают кожу и сужают расширенные поры. Ну, феноксиэтанол и тил... Гексил это консерванты, но они признаны безопасными, потому что, например, фенокситанол содержится, кстати, в зеленом чае. Вот, это вещество, которое, в принципе, аналог натурального компонента. А производная глицерина является еще и антиоксидантом и дополнительно способна увлажнять кожу. Красители существуют в нашем микрокреме для придания тона, потому что силикаты сами по себе, они беловатые, а с помощью красителей тон выравнивается с тоном кожи. У красителя красного, кстати, есть дополнительный бонус-эффект. Показано, что он может обладать антиканцерогенным действием, потому что он может связывать некоторые канцерогены, например, афлатоксин, который... вот может попадать от грибков плесневых. То есть, как вы видите, состав действительно весьма продуман для того, чтобы мы получили и немедленный эффект за счет филлеров, и устойчивый постоянный эффект и расслабление мы за счет аргирелина. Поэтому вы можете использовать фактически на любой проблемной зоне, будь то морщины на лбу, будь то э, какое-то, скажем, провисание бровей, или проблемные отечные веки, или мешки под глазами, или расширенные поры. Для этого вы используете совсем немного крема. То есть я напоминаю вам, дорогие друзья, что в данном случае, это говорится в «Instantly Ageless», больше не значит лучше, и как и любой продукт компании GNS, это еще и очень экономичное средство. То есть мы действительно расходуем его экономно, но есть еще кое-что, что мне очень импонирует не знаю, как вы, я постоянно беру его с собой в командировки, и ну, приходилось вспоминать о том, что надо или брать с собой иголочку, или я просто надрывала пакетик, и получалось, что если я не все потратила, ну, содержимое пакетика высыхало. Честно говоря, когда я услышала, что у нас будут тоже тубы, я очень обрадовалась, потому что это не только быстро и эффективно, а теперь это еще и удобно, потому что тубы вы открыли, использовали сколько вам нужно и закрыли. А объем средства в упаковке не поменялся, так что меня, не знаю, как вас это очень радует. Ну и я напоминаю вам, что лучше наносить Instant Ages на увлажненную кожу. И это условие, в принципе, весьма желательно именно по причине наличия силикатов. Силикаты лучше наполняют морщины, лучше тензируют лицо, если ваша кожа увлажнена. Тонкий слой крема – это безусловно так. Лучше пройтись несколько раз, чем нанести слишком много, потому что малое количество крема уже оказывает свое действие. Постарайтесь после нанесения крема не использовать мимику, то есть оставить лицо неподвижным, пока средство не высохнет. Можно воспользоваться или каким-нибудь вентилятором, или веером, в общем, чтобы обдувать участок нанесения крема, и это ускорит высыхание. И, как я уже сказала, фактически через 2 минуты вы уже увидите результат. Если на коже остался какой-то белый налет, вы можете просто убрать его влажным ватным тампоном и дополнительно обдуть этот участок. То есть с этим проблем никаких не будет. Рекомендую вам использовать Instant Lages регулярно для того, чтобы аргирелин как раз устойчиво развернул свое действие и вы будете получать дополнительный накопительный эффект. Не знаю, как вы, я люблю использовать его на ночь, потому что я такой человек активный, эмоциональный, жестикулирую много, но ну и, безусловно, мне помогает то, что я могу вот дополнительно расслабить мышцы лица и разгладить кожу, пока я сплю. И опять-таки напоминаю вам, что лучше не использовать косметические средства, содержащие масла, потому что они будут мешать действию Instantly Ageless. Фактически это действительно такой невероятный крем, что вы знаете, доктор Уильям Амзалак шутит, показывая свою собаку, говоря, вот даже у нее разглаживаются морщины. Но это, безусловно, конечно, шутка. а Мы с вами прекрасно знаем, я постоянно эти фотографии показываю, но мы видим и на сцене, на мероприятиях Discover Genesis когда добровольцев приглашают выступить моделями и одну половину лица обрабатывают и смотрят на чудесный результат, происходящий прямо на глазах. Ну и всегда хочется сказать, не забудьте догнать того человека, что вас пригласил, и попросить нанести средства на вторую половину лица, а то вы вот так и останетесь наполовину красивым. Ну, вот это в приближении, вы видите очевидная разница, вот это использование стендережелеса, вот эта сторона, на которой под глазом, видите, ничего не было использовано, ну, безусловно эффект на лицо. Но я хочу вам сказать, что аргирелин – это не единственный пептид, который обладает таким чудодейственным эффектом. И наши партнеры вообще, наверное, могут считать себя специалистами по пептидам, потому что мы знаем, есть пептиды, которые могут стимулировать активность клеток, взаимодействовать с молекулами, которые дают сигналы клетке о том, что надо вырабатывать больше коллагена, то есть омолаживающим действием обладают. И эти пептиды действуют как посыльные между эпидермисом и дермой, передавая в глут кожи сигналы о том, что неплохо было бы омолодиться, да? Есть исследования, которые показывают о способности некоторых пептидов привлекать клетки к тем участкам, которые нуждаются в, грубо говоря, ремонте и восстанавливать кожу. И, конечно, пептиды способствуют тому, что они восстанавливают барьер кожи, уменьшают ней воспаление, улучшают сцепление клеток, усиливают удержание воды в коже и снижают ее сухость. И мы с вами прекрасно знаем человека, который, можно сказать, его идеи явились... Основой, наверное, вообще создания компании GNS, потому что, может быть, Рэнди и Вэнди как-то по-другому бы развивались в этой жизни, если бы они не познакомились с Натаном Ньюманом. И именно он явился создателем технологии растворимых факторов роста, то есть технологии 5200, 200 тех самых полипептидов, которые выделяются стволовыми клетками.